Я буду краток. Давайте мы сразу откроем Священное Писание, Послание к Евреям, 9, э, прошу прощения, 13 главу, 8 стих. «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же». Аминь. И Послание к римлянам, 15 главу, с 8 стиха и ниже. «Разумею то, что Иисус Христос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 Исаия также говорит, «Будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут. Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Вы знаете, в первом веке жил такой еретик, вернее, прошу прощения, во втором веке жил такой еретик Маркион. Так вот. По высказываниям отцов церкви, это был первый антисемит. Так вот, отцы церкви так говорят, что антисемиты – это первенцы сатаны. Поэтому, если вы антисемит, вы в опасном положении. Потому что антисемиты – первенцы сатаны. Но мы знаем, что Иисус Христос пришел, чтобы что сделать? Разрушить дела дьявола и взыскать, и спасти погибшие, Правильно? Для чего он это сделал? Чтобы соединить евреев и неевреев в одно тело, да? которое по-еврейски называется Кагал, по-русски церковь, община можно еще назвать. Для чего? Вот мы только что читали, чтобы славили Бога. И знаете, Бог дал нам эффективное оружие, чтобы разрушить дела дьявола. Кроме молит... Помимо молитвы, Бог дал вам еще и послание. Послание надежды и послание любви. Кто знает, что это за послание? Евангелие. Евангелие. Потому что написано «Ибо так возлюбил» – это послание любви. «Ибо так возлюбил Бог мир, евреев и неевреев, и послание надежды, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это прекрасное послание. Я очень люблю это послание, потому что именно оно, Евангелие, помогает нам разрушить вот этого злого духа антисемитизма. Правильно объясненное Евангелие убирает антисемитизм в сердце человека, восстанавливает человека и приводит его к правильному Богопоклонению и к правильному отношению к моему народу.